И эффекты. И первое, к чему мы обратимся, это Distortion. Если смотреть на Distortion, это огромные возможности. То есть много, много имитации Distortion, много видов имитации Distortion. Классический пиковый, можно сказать, плоский Distortion, кубический Distortion. Все здесь есть. То есть даже резиновый Distortion, так скажем, но он добавляет резиновый звук. И добавились несколько новых видов дисторшена в новой версии Хармор. Потому что у меня, у меня достаточно последняя такая, относительно последняя версия Хармор, поэтому, может быть, у вас вот этого еще не будет. Но это замечательные вещи. Давайте проверим, как работает. То есть классический, первый классический. И наличие а, amount, amount distortion это наличие дисторшена а, в миксе эффекта. Даже если у нас нет наличия дисторшна, то обрабатывается все равно сигнал вот остальными ручками. Как бы мы этого не хотели. То есть amount — это наличие, наличие самого дисторшна, не наличие вот этих всех ручек. Это наличие самого искажения в сигнале. Это наличие самого перегруза в сигнале. Так amount наполнен. Она разбрасывает как бы верхнюю и нижнюю часть звуковой волны. Вот представим, что вот здесь, вот середина. Помним, что здесь центр. То есть звуковая волна это как колебание воздуха то есть вход и выход. То есть вдох и выдох. То есть, как у колонки. Динамик вперед и подается назад. То есть, это создается колебание воздуха. Ну, это физика, я не буду напоминать, это просто справка для тех, кто вдруг не знает, просто беглая справка. Ну, так вот, вот эта ручка как раз и разбрасывает искаженные частицы нижней и правой части по панораме, если тянем вниз, то есть налево и направо, какие-то налево, какие-то направо, или в моно-режиме просто по времени. Вот как это работает. То есть это асимметрия, как раз-таки не симметрия нашей звуковой волны, но в этом случае искаженные звуковой волны. Уже с перегрузом. То есть части перегруза раскидывает налево-направо в этом случае. Причем по, вре по времени а в зависимости от установленного значения. И или же в монорежиме. То есть просто по времени. Без лево-право, просто по времени. Как-то отстают эти искаженные уже верха и низа друг от друга. И далее. Далее ручка wet. Вот в чем смысл ручки wet. Это отношение входа входа дисторшена к выходу дисторшена Или же выход на полную с дисторшеном, или же нет сигнала вообще. Как и без дисторшена, так и с дисторшеном. То есть убавляет сигнал с дисторшеном, то есть обработанный уже искажением. То есть уменьшает уровень сигнала, обработанным уже искажением. То есть вместе с, естественно, с родным сигналом вот так можно убавить. Проверить это можно как. обратите внимание. То есть помним наших двух друзей сначала, то есть с, с пост-введения. Так скажем. Input и output, pre и post-effix. Это громкость сигнала перед обработкой эффектами и после на выходе обработанными эффектами. Итак, смотрим. Distortion — это, это же искажение, поэтому наш э, сигнал, как, как бы он громче не становился, без эффектов, например. <музыка> Куда же мы еще-то искажатся, если и так Distortion — это искажение. То есть <музыка> поднимать э, уровень нашего входного сигнала можно и для таких целей, как, например, вот как раз-таки асимметрия. Вот это есть асимметрия, кстати. Забыл, забыл сказать название этой ручки. Да. Вот для чего эта ручка еще нужна, оказывается. То есть для задав задавания вот асимметрии вычисляется по амплитуде, опять же. То есть какое количество разбросать и, и насколько широко, зависит от входной амплитуды до эффектов, конечно. То есть задается amount плюс а, входным сигналом на distortion. А наличие дисторшна Есть Выход дисторшена. Есть сигнал на выходе дисторшена. Асимметрия задает а, разбег а, по времени, или налево-направо по стереобазе, или же в монорежиме просто по времени, а небольшой разбег. Именно искаженные части тембра. это понижает или повышает уровень искаженного сигнала вместе с а, нашим заданным тембром. Далее ручка микс работает примерно аналогично. Вот этой ручки микс uh, эффектов То есть микс эффектов и родного нашего тембра, сигнала. Итак, вот посмотрим просто сейчас, что произойдет. Давайте асимметрию небольшую, по полной. И вот так. То есть вот uh, наш distortion плюс наш родной тембр. Все ровно. С соответственно, с заданными значениями. Повышение наверх вот этой ручки фейдера микс дает нам а, вычитание сигнала искаженного, то есть ближе к родному сигналу, но все равно искаженного. То есть, заметим, вот так. Все-таки искажение есть за счет а, фильтрации. Искажение небольшое всегда будет. каком-то количестве все-таки не очень заметно но оно есть это, это я точно знаю и уверяю вас опущенный вниз вот это вот этот фейдер-микс, именно вот таким вот образом смотрите отделяет наш родной тембр от уже искаженного сигнала и оставляет только искаженный сигнал вот по направлению до вот по направлению вниз до 50 процентов то есть 50 процентов это оставшийся наш искаженный сигнал Полезно, если нужно оставить просто только лишь сумасшедший такой дисторшен или какое-то прислащение к сигналу. Далее. Опускаем ниже. И уже наш дисторшен вернулся в положение бездействия практически. Но работает, опять же, искажение, работает фильтр заметно. Фильтр — это уже на выходе, то есть обрабатывается, поэтому он работает всегда. И искажение всегда будет, помните, это да? небольшое, в малых количествах, но будет. И последняя ручка — фильтр. Ну, мы понимаем, как, как работает фильтр. Работает, э, вычитает верхние частоты, то есть это все-таки low-pass фильтр. Самый стандартный фильтр. То есть он обрабатывает уже э, искаженный сигнал. Это выход дисторшена, практически самый выход дисторшена. всегда нужен на distortion. Мы же не хотим все время а, а, искажать одни и те же частоты, один и тот же сигнал. Все-таки мы хотим как-то фильтровать все это дело помимо наших родных фильтров. Это и есть приручение, так скажем, вот этого искажения. Рассмотрим типы дисторшена. Классик это это классик, это это хорошо. Так как работает Hill. Есть, на, надо обращать внимание на то, как еще ведут себя все фейдеры, то есть Асимметрия будет вести себя по-разному. Amount будет вести себя по-разному. Также фильтр будет вести себя по-разному, потому что отличаются типы искажений, типы Distortion. Обращаем внимание на это. И классик. тем, что классика более резкий на входе и более режущий в высоких частотах, в высоких искажениях, и более режущий в, высо... в искажении высоких частот, в, высоких, э, в высоком регистре тембра, скажем так. Это более мягкий. То есть, если вы не заметите через аудио э, в программе, то попробуйте поэкспериментировать сами между классик и хилл. И далее. Flathead. Это полая шляпа. Не полная шляпа, а полая шляпа. Сразу заметно отличие. Более грубые искажения, более резкое искажение, Выше, ниже, точнее, порог искажения. То есть, чем тише сигнал. Здесь, здесь сигнал должен быть тише для определенного порога искажения. на высоких частотах больше, чем HILO Classic. Кубический. Это еще более а, тяжелый вид искажения. Как на низких, так и на высоких частотах искажает очень жестко. сразу заметная разница, очень заметная разница и очень э, своеобразные искажения. Далее лог. Здесь все по повозрастает. Это еще еще больше uh, Distortion. Заметно активнее на высоких частотах, uh, чем uh, Cube. Далее Soft Set. Это легкое легкое такое, скажем, насыщение Distortion. Saturation. Это насыщение. А Soft, естественно, мягкое. То есть мягкое такое добавление небольших искажений. Ну, конечно, в большом количестве будет Момент. Сравниваем с OFT, без дисторшна и с дисторшна. Видим, что изображений здесь как таковых-то и нет, здесь просто есть насыщение. резиновый звук. Я сразу, сразу узнал этот резиновый звук. Он мягко режущий, как это, это что-то среднее. То есть и низкий, и режущий. Не искажается серединка вот в этом частотном диапазоне. Преимущество дисторшена это переход от клавиши к клавишу. Вот, вот, в харморе это здорово получается. Можно достичь иногда очень красивых звуков, когда между, между переходами вот этих клавиш, когда пересекаются два пича то есть две высоты тона, не просто поочередно, а пересекаются именно амплитуды. Так далее ribbon. Это лента. Возможно, форма такая была у пика. На форме дисторшна, на шаблоне дисторшна, возможно. И вот что работает удивительно, здесь асимметрия, -а -а -а а, отлично работает асимметрия и дает характерные призвучия. Syncrush — это а, особый, особый вид дисторшена, не очень влияет вообще на искажение, тоже как а, какое-то, может быть, насыщение дополнительное. видим, что по а, высоким, средним, по низам и по, естественно, высоким частотам какое-то насыщение проходит. Но а, при а, низком ML и, отно и относительно низкой игре на низком регистре какие-то странные звуки можете их услышать у себя, поэкспериментировав, но это есть то есть искажает не сильно, вообще практически не искажает, насыщение идет по определенному диапазону частот опять же. И Beat crush. это просто сумасшедшие искажения, разрушающие наш тембр, но Наверное, в хорошем смысле, в пользу где-то. Оставляет нам очень много таких высоких, раздраженных частиц от нашего тембра. Здесь вообще... То есть это опять же, это опять же разрушение, так как и синкраш, то есть это, это тоже вид разрушения, но в небольшом количестве. Здесь же в большом количестве, просто в огромном. И как раз при наличии вот этого amount можно добиться вот таких странных звуков. Странно, но, но полезно. И последний биджем. Это просто, скажем, не такое искажением в наш тембр. что-то среднее между как раз битк то есть слышим небольшое разрушение но при понижении ручки amount fade amount слышим что нет уже такого эффекта как мы слышали на битк Оставляет только мягкость небольшое щипение на высоком, на высоких частотах я думаю дисторшн готов полностью. Корус и делей, и реверп, и компрессия разбирать я не буду так сильно, потому что все мы знаем, как работает корус, все его основные характеристики. Я думаю, рассчитываю на то, что вы знаете это уже. Дилей, все это реверп, стандартные, стандартные ребята. Просто расскажу вкратце, что и как работает. И компрессию, конечно же, зацепим. Просто distortion, distortion требовал внимания, потому что он здесь особенный. Итак, голосов у коруса максимум 9, а глубина Коруса. то есть это разбег голосов так скажем по времени скорость почти тот же пич скорость вместе депт дают нам такой эффект унисона как и в принципе везде это есть унисон по большей части Далее, делей это разбег по времени всех этих голосов. Длей это задержка по времени э, на этих 9 голосах. Спред это расширение по панораме, разбег по панораме. Лево-право, опять же. Это симметрическое перекрещивание, то есть это опять же асимметрия. И, и тут э, заметно, заметно изменяется фаза сразу же. Это опять же работа с фазой. Причем работа коруса с фазой. И ручка микс это наличие, конечно же, нашего коруса в, в нашем тембре. Работает аналогично дисторшно. И несколько пресетов на любой вкус. Так, делей. Стандартный делей. Первое, что мы видим, это виды делей. То есть нормальный, обратный, инвертированный и пинг-понг. Это амплитуда входа на делей, то есть самого сигнала, естественно. То есть какого диапазона мы хотим задать отражение, вот эти делей как раз из верхнего регистра, нижнего регистра, всего регистра, или же вырезать какие-то определенные снизу и сверху. И так это работает. То есть фильтр есть любого типа. Здесь можно настроить фильтр любого типа, вот этими только двумя ручками. То есть bypass, band pass, pass, low pass, запросто. Для and preparing. То есть это по панораме если мы активируем фильтр, проходит какая-то частота, отражение именно какой-то частоты. И именно выбираем куда. То есть по центру направить их, а эти, эти частицы, эти отражения по центру направить, налево, направо. Если мы выберем а, вид пинг-понга, то это будет, а, так скажем, отражаться слева направо и так далее, и справа налево, то есть, слушаем. То есть мы путешествуем по левую правую здесь. То есть одно отражение будет слева, следующее справа, следующее слева, следующее справа, и чередоваться. Либо же по центру. Разницы здесь не будет. пин для этого и существует, чтобы то есть бросать как бы мяч из лево вправо, из лево вправо, из лево вправо. Излева вправо. Или же справа влево. Фидбэк. Все знают ручку фидбэк. Это и есть э, количество вот этих отражений. Насколько долго они будут отражаться. То есть это можно заглушить вот этим делом фильтром. И время. Конечно же, главный атрибут это время. Через какое время будет отражение. То есть часто... Реже. Совсем редко. И очень редко. Так мы и работаем в темпе. То есть... Здесь все соответствует темпу. Здесь же, если мы будем тянуть, фейд, тянуть фейдер вниз, это миллисекунды. Это никак не влияет на... Тембро никак не влияет на миллисекунды. Поэтому устанавливаем аккуратнее. Знаем, что устанавливаем. Так это работает. То есть в основном работаем здесь. С непосредственно темпом. Это нужно. И далее. стерео офсет. Уже разбег по стерео базе. Здесь будет. Э, здесь наличие фейдера. Вверх регули регулирует больше а разбег вправо, а наличие. Фейдера, наличие фейдера протянутого вниз, больше а разбег влево. То есть отклонение по времени влево по панораме и вправо по панораме. Следим, что происходит. Так, установим поменьше фидбэк и поменьше time. То есть отключили панораму совершенно сейчас. Слышим, что есть разбег или вправо, или то есть влево. Это по времени. Далее реверб, стандартный реверб, фильтр. Здесь цвет реверба. Это по большей части насыщение какими-то частотами а, нашего эха. Разница будет. А, слушайте внимательно, тренируйте уши на такую... Небольшую разницу, потому что сила инженера в ушах и сила ушей инженера в том, что они слышат небольшую разницу всегда, какую-то разницу в частотах. Всегда слышите частоты какие-то, компрессию, определенный диапазон, амплитудный диапазон, диап... а, динамический диапазон. Это слушаем. Итак, фильтр вот этого отражения, от этого F. Какой диапазон а, частот отражать? Делэй. Это задержка эхо по времени, то есть после нажатия. Смотрим. То есть чуть позже будет после нажатия, если мы отразим, опять же, темп и миллисекунды. Два измерения. Помним про это. Size. Это размер помещения. Очень важная характеристика. Одна из самых важных у Reverb. То есть огромный размер очень просторное, очень длинное эхо. Так более, а, так более активное на низких частотах. И очень короткое, очень глухое эхо. Это разделение нашего эха на части. То есть посмотрите, как это работает. Это, это удивительно. определенно надо слушать с большим размером помещения то есть это разбивает на части и выдает нам в результат наше эхо так называемая дискретизация по размеру и по времени на частоты дискретизация это разбиение на участки одинаковые Здесь это разбиение на одинаковые участки чем ниже тем меньше и тем больше участки по длине далее такие это затухание реверба тоже одна из важных характеристик это практически длина сколько будет длиться все-таки наш пускай он маленький э, пускай помещение большое или маленькое здесь очень долго, пускай даже. Как будто в бочке в какой-то огромный, как будто в бензоводе ударили молотком внутри, и вот такой длинный хвост получается, давящий на уши иногда. Вот с этими инструментами можно сделать любое пространство абсолютно. Какой бы вы не хотели. И далее демпинг это срез ä, высоких частот и оставление, скажем, низких. То есть это практически эквалайзер, но на накладывается этот эквалайзер на хвост. высокие частоты или же только гул то есть низкие и уэт это отношение нашего сигнала к обработанному сигналу ревербом стандарт 50 процентов сто процентов это приумножает действие реверба в два раза и накладывает на наш сигнал что вниз что вверх и конечно в ревербе есть имитация некоторых уже помещений посмотрите по используйте все это дело классический огромный холл церковь барабанная комната большая студия это какая-то не а, не очень не очень хорошая и так и разбрались серверу двигаемся далее последнее компрессор первый лимитр ничего здесь трогать не нужно лимитр это значит просто а, это значит просто установить порог сигнала, То есть компрессор с определенным порогом, с жестким соотношением, с так одному, например. Но это те, кто знает, знает. Те, кто не знает, нужно изучать компрессию. Компрессия просто как кислород у любого человека, кто связан со звуком. Далее. Warming — это такой теплый компрессор с низким соотношением. Опять же, можем использовать это как эквалайзер на определенных в определенных целях можем использовать это как эквалайзер. Ну, естественно, эквалайзер с компрессором, потому что есть компрессор, опять же, есть компрессия. Знаем это. Далее. Горячий компрессор. То есть более, более жесткая компрессия, более высокий уровень а, на выходе. И... Горящий компрессор. Это обжигающая такая компрессия. Жесткая компрессия, жесткий э, выход. И, естественно, высокий уровень э, сигнала на выходе. Вырежем это. Вот, в принципе, вся секция эффектов. И конечно, есть, и, конечно, в, и, конечно, здесь в ребер... вот вся секция эффектов. Достаточно, чтобы обработать любой сигнал, я думаю, в полной мере. Жаль, жаль, что нет эквалайзера, конечно же. Обычного эквалайзера на выходе. Или хотя бы, хотя бы одного. Я не говорю уже о паре, но одного хотя бы. Но это, это не важно даже. Конечно же, у нас есть свой секвенсор, свои до, правые рабочие звуковые станции. Это уже можно сделать непосредственно в вашем секвенсере. Но лучше бы было бы с эквалайзером, я не спорю. Итак, это были эффекты. Двигаемся далее. Итак, мы видим в этой части Advanced, в продвинутой части Hammer, подразделение. И подразделение на Current Part, текущая часть, и Global. Это глобальное. Это все глобальные вещи, что относятся ко всему синтезатору. Current Part — это относится к нашей части А или Б, в зависимости от того, что мы делаем. The current Part, то есть в текущей части, будут индивидуальные для каждой части А и Б. Следовательно, можем это увидеть. Если мы, конечно, не соединили интерфейс А и Б. То есть это все зависимо. Отлично. Итак, начнем с Unit Order. Это порядок обработки нашего сигнала. Здесь есть как раз-таки склад нашего синтеза. Все вот эти части мы прошли с вами и знаем, что это за секции. То есть Local EQ, мы знаем, что это такое. Это и есть, в принципе, работа над амплитудой нашего тембра. То есть над, соответственно, нашим тембром. Призма, следовательно, после этого сигнал отправляется через секцию призма. Дальше мы видим гармонический рандом. Знаем, что это. Проходили. То есть гармонайзер, все мы знаем гармонайзер. Фильтр 1 и 2. Фейзер, помним такого. Блюр, протекшн. Uh, Гармоническая протекция. Здесь защита от фильтрации от всех видов фильтрации и модуляции. Здесь защита от всех видов фильтрации, помним. Клипинг. Помним клиппинг. И уже проход через артикуляции амплитуды. Это мы знаем, что такое. Вот что такое volume и все ее артикуляции то есть в последнюю очередь наш сигнал проходит через вот эту вот огибающую или другой метод а, модуляции или представления на а, по какой-то схеме так работает unit order то есть менять мы можем как хотим даже manual то есть от руководства по хармору предупреждает если вы новичок и ничего не знаете что вы делаете то есть просто рандомно Просто, то есть просто рандомно перемещаете юнит Order, то мы не несем никакой ответственности, если ваш синтезатор просто взорвется или загорится. Так они и написали. То есть не стоит непрофессионалам здесь что-то делать, потому что последствия могут, быть, последствия могут быть непредсказуемыми. То есть перемещаем мы таким образом. Находим секцию. Щелкаем по ней левой кнопкой мышки, например. Видим, что спустилось. Щелкаем теперь правой кнопкой мышки. Поднимается. То есть понимаем, как это делается. Порядок меняется так. Левой кнопкой мышки опускаем, правой поднимаем. Всего лишь щелкаем. Мышка следует за секцией. Не надо ничего перемещать. Далее. Итак, обратим внимание на кое-какие изменения сразу же. Итак, давайте применим, например, Blur. Таким образом. И фильтр вот таким образом видим что сначала сигнал проходит через фильтр один затем уже через блер поэтому вот какие последствия обратите внимание то есть без блер с блер вот какая резкость в фильтре в срезе частот обратите внимание нет, ничего нет и вдруг появляется. Достаточно резко на таком пороге а, срезается столько частот. Это все виноват блер. Итак, меняем порядок. Ставим, например, блер перед фильтрами. Теперь у нас полный контроль за счет фильтра. То есть, то есть гармоники не размазываются после фильтра, а размазываются до фильтра. Поэтому срез срез ведется аккуратно вот где контроль вот здесь прямое влияние видно то есть это работает таким образом то есть нужно следить через что проходит а, сигнал и непосредственно нужно знать какая секция и что делает то есть вспоминаем какая секция и что делает и вопросов будет меньше и меньше то есть наш результат всегда зависит от того что мы делаем и в каком порядке мы это делаем то есть это неотъемлемая часть синтеза. Итак, теперь обращаем внимание на плаг и блюр. То есть убираем фильтрацию. Ну, ставим ее, как она и была по умолчанию. Итак, теперь обращаем внимание на то, как будут работать плаг и блюр. Обращаем, убираем фильтрацию. Итак, крутим плаг. Огромное изменение дает нам блер. А, То есть он а, размазывает частоты даже при активном плак. То есть плака как будто бы малое количество, но он есть. То есть вот этого типа фильтрации плак как бы есть, но как бы нет. Гармоники остаются в хвосте, причем достаточно большом количестве. Меняем местами. Теперь вот этот способ фильтрации плаг фильтрует нам и размазанные гармоники вместе с нашими основными гармониками. В этом сила unit order. В этом есть порядок. Итак, это был порядок секций. Далее мы видим несколько ручек и меню. Начнем с delay. Это есть время ожидания, это есть время ожидания сигнала после нажатой клавиши. И можем мы ждать понятие, связанное с темпом непосредственно. То есть видим целые единицы. Или же в миллисекундах. То есть независимо от темпа. И помним, что это есть артикулируемая ручка. То есть у нее есть свои артикуляции. Неполные по времени, конечно же, нет. А зачем? Никакой логики. То есть время по времени нам не надо модулировать. Ручка поли. Это в свою очередь значит полифоническое затухание. Помню, что такое затухание. Это, это вот этот хвост в амплитуде в нашей а, а, огибающей амплитуды. И это нужно активировать, чтобы увидеть а, действие этой ручки. Слушаем разницу сейчас наглядно, то есть а, по умолчанию. Ручка выкручена полностью, то есть на 100%. И что это значит? Это значит, что фазы всех наших хвостов будут идти, как они есть. Фазы всех наших хвостов останутся такими, какие они есть. То есть если мы а, убираем, давайте, блер и плаг, То есть слышим один голос, одну ноту фаза такая-то. Слышим, что две-два хвоста уже смешиваются, и фаза немного юнисонная такая. То есть слышим это. И фазы смешиваются здесь. Более толстый звук получается. Более жирный звук. Вот это дрожание и есть э, смешивание фаз. То есть вот это в конце. Э, вибрато небольшое. Это есть пересечение фаз. Что делает ручка PolyRail? То есть выкрученная на 100% активирует э, смешивание фаз свободное. Выкрученная на 0% подгоняет под одну фазу все наши затухания. Слышим, что как будто мы играли одну ноту сейчас. В такой же фазе затухания всех наших нот. Вот в чем принцип работы PoliRail. Полифонический релиз против монофонического релиза. Далее ручка Ramp. Ramping time. Говорит нам окно подсказки. И все правильно. Что такое Ramp? Это восходящая, скажем, линия или нисходящая линия. Что такое Ramp? Отходящая или нисходящая какая-то кривая. Вот что такое Ramp. Это относится полностью к нашим синусоидам сейчас. Давайте посмотрим на это. Вот секрет э, мягкости синтезатора Harmor как раз-таки, мне кажется, заключается вот в этой э, ручке Ramp. Никто не знал, мало кто знает, что это вообще делает. Мало кто знает, почему получаются такие мягкие пилы. То есть э, у других синтезаторов я часто встречал очень резкое такое звучание, даже пики, слышные пики вначале. То есть когда нажимаешь, там треск стоит, когда нажимаешь клавишу, а потом... То есть такой, такой резкий треск и затухание. То есть это можно сделать и здесь, просто выкрутив ручку рэмп а, на ноль, и мы сразу услышим разницу. Здесь мы слышим мягкость совершенно. Это рэмп. Это нисходящее делает так, выключенное на 100%. А, Выкрученное, то есть полностью вправо. То есть на 200 миллисекунд Partial Relative. Это значит, начинается все, начинается считка нашего сигнала при нажатии клавиши с верхних гармоник и по нисходящей до нижних гармоник, но очень быстро, в течение 200 миллисекунд максимум. Против этого сигнала. Здесь начинаются все гармоники в одно время моментально. То есть по умолчанию стоит такая 50% мягкость в 100 миллисекунд. Нет, 25 миллисекунд. Просто чем больше мы ставим, тем больше миллисекунд. Поэтому звук такой мягкий и у синусоиды, и у пилы. То есть мы можем сравнить это еще с синусоидой. Пожалуйста, вот, вот та, та немягкость, которая присутствует в других синтезаторах. Более такой жесткий звук. Обратную сторону. Все теперь работает а, прямо аналогично, но обратно, пропорционально. Теперь все начинается мягко с а, нижней гармоник. Пропорциональный такой спуск до верхней гармоник. То есть а, самая верхняя гармоника активируется самой поздний здесь. Здесь же наоборот самая поздняя активируется самая нижняя гармоника. Мягкий вход. синтезируем какие-то мягкие элементы. То есть можно здесь применить в свою пользу обязательно. Далее, деклик, ручка деклик. Ручка деклик спасает нас от кликов, то есть от неожиданных каких-то пиков э, выгибающих. может быть, в эффектах где-то, может быть, где-то в секциях а что-то не тон творили, или где-то в модуляции что-то где-то не так работает, и есть какие-то слабые искажения. Давайте попробуем с фильтром. И искажаю э, с резонансом, чтобы было очень-очень противно. И смотрим деклик. Спасет ли нас сейчас эта ручка? Есть а, мягкость, то есть вход становится мягкий, атака становится мягче. Давайте теперь без резонанса попробуем все это сделать. Заметно мягче, заметно мягче стала атака в каждой, в каждом вот в этой, заметно мягче. Каждая вот эта атака, каждая огибающая стала как-то более гладкой. Далее. Это ручка D-Click. Режим То есть Это режим вот этой ручки авто. То есть или, а, или абсолютный, или соотносительный. Есть, честно, разницы вы мало когда заметите. <как> Опять же, Абсолютный — это амплитуда для всех гармоник независимо Относительный — это относительно какой-то гармоники. Разница не очень заметна, но она есть всегда. Разница, поверьте мне, есть всегда. Просто уши наши не всегда это слышат. Сделал Image Resynthesis. Это уже пройденное нами. Пройденное нами меню, то есть Generic и uh, High Precision. Это методы ресинтеза, uh, методы считки нашего изображения или аудио. То есть высокоточное. Метод GENERIC позволяет читать 255 частиц по вертикали в режиме аудио или изображения. Максимум. Здесь же High Precision 516. Ровно 516 наших гармоник. И также 516 пикселей или 516 единиц по аудио. аудио есть тоже пиксели, потому что, естественно, Image Section переводит все аудио в своеобразное изображение. Поэтому пиксели там есть. Пиксель считывается. Вот в общем, разница между Generic и High Precision. High Precision более точная, даже в два раза точнее, чем наша, чем заданная по стандарту Generic. И далее активация Side. Деактивация или активация. И этот триггер давайте на примере рассмотрим. Дефолт. И загрузим наш старый добрый Spider-Man Super Sample. И обратите внимание, как он будет звучать. Моно или стерео? Звучит он в моно, но я бы хотел, чтобы он звучал в стерео, так как он изначально был в стерео. Что делает ручка сайт? Ручка сайт, активированная в части А, дает нам вот такой вот эффект. То есть это, это стерео. То есть эта ручка инвертирует правый канал. Эта ручка инвертирует правый канал. То есть один из каналов. Вот что мы можем сделать. И если мы загрузим тот же сигнал вот сюда, в часть B, но не будем, естественно, в этой части активировать сайт, потому что зачем нам еще раз инвертировать второй канал? Вот что получится. Вот наша моно. Вот наше стерео. То есть сейчас у нас стерео-сэмпл, загруженный в хармор. Это могучая просто функция. Едем дальше. The noise. Итак, default. The noise избавляет нас непосредственно от шумов, именно в имидж в аудио или в картинке даже. Итак, для шумов давайте возьмем кое-что интересное. Вот достаточно шумное. Шумный сэмпл. Three, имитация two, радио голоса. Я думаю, здесь шумов достаточно. По умолчанию, естественно, немного шумов всегда срезается. Здесь у нас видно это. Давайте уберем совершенно деноиз. И активируем хотя бы наполовину. For in three, two, достаточно хорошо работает шумодав. Но это уже неприемлемо для нас, поэтому, как было по стандарту, можно даже чуть-чуть побольше. Отлично. То есть еще пение убралось. И тембр голоса не так сильно меняется, чтобы нарушить а, изначальное качество, изначальную задумку. И это ровно половина нашей... А Advanced Part, то есть самое главное, конечно же, вот здесь вот, самое сердце Advanced Part. Поэтому с этим много нужно работать, с этим нужно экспериментировать, пробовать. И на это уйдет, естественно, больше времени, чем даже на синтез, потому что это уже порядок. Это, это не просто применение модуляций, это порядок модуляций. Далее, Global Part. Видим здесь FX Order. Это порядок обработки эффектов, как я уже говорил. И просто меняется порядок а, всех этих мини-секций. Пробуем. Дефолт. Применим distortion. Следом давайте применим компрессора, например. И давайте, заметь... И давайте сразу увидим различия. Дисторшн поставим после компрессии. То есть это совершенно два а, антиполярные такие мини-секции. Сначала дисторшн и самого конца компрессия. Но мы нарушим закон. Давайте нарушим последовательность. Вот так сделаем. То есть дисторшн накладывается сейчас на компрессию, на уже сжатый сигнал. Теперь компрессии нет. Теперь есть только перегруз. Так, есть компрессия. Видим, что есть, соблюдается такой стабильный порог. Давайте теперь применим корус, например. И давайте применим реверб. И давайте применим сейчас реверб. Теперь давайте применим реверб. Как это звучит в нашем стандартном порядке. Теперь ставим Reverb перед дисторшн. Теперь Distortion искажает и само отражение, само эхо. Нам теперь понятен принцип что зачем следует и как должно следовать. Есть, свобода здесь, опять же, не ограничивается, даже в эффектах. Это как цепочка, которую мы включаем в нашем любом секвенсоре в обработке дорожки какой-то. И идем дальше. И видим переключатели под FX Order, а Invert Arp и Smooth Mode. Что такое Invert Arp? Это инвертирование нашего Arpigator. Arpigator, помним, что такое Arpigator, наша последовательность. Давайте попробуем в Volume Envelope загрузить какую-нибудь стандартный rp -гейт. Например, такой. Если, например, это не будет влиять... И этот триггер не будет влиять пока что, когда мы нажимаем одну ноту. Это все влияет на последовательность нот. То есть если мы зажимаем какой-то аккорд... Если мы нажмем Invert ARP, вот что произойдет. То есть последовательность нот поменяется. Это всего лишь на Это всего лишь примочка инвертирования последовательности нот в нашем арпеджиаторе. То есть выставленными нами здесь. Помним, как выставляются ноты. Далее, Smooth Mode. Наверное, все уже в этой программе выучили английский язык и знают, что такое Smooth. Это сглаживание. И сглаживание, смотрите, каким методом. Это самое глобальное сглаживание из всех сглаживаний. Потому что это влияет все-таки на наше качество. Вот эта э, ручка, вот этот триггер по умолчанию активирован. И пускай он остается активированный. Если вы не хотите экспериментировать с какими-то электронными, совершенно там аналоговыми звуками. Fold. и что такое монофоник это же это есть взаимодействие наших нот по умолчанию off ничего не делается для чего это нужно Обратите внимание kill same что будет когда я нажму kill same для этого нужно активировать хвост у нашей амплитуды у нашей огибающей амплитуды что значит kill same это убить одинаковые Ноты. Но в этом случае заглушить одинаковые ноты. То есть смотрите на э, хвост, например, вот именно этой ноты. То есть ничего сейчас не происходит. Но если я буду нажимать эту ноту э, в режиме off... Заметьте, что хвосты накладываются друг на друга. То есть э, хвосты первой ноты, хвосты первого нажатия... Не глушится вторым нажатием. Здесь же, понимаете, что произойдет уже по логике. Из-за этого вот эта фаза и нарушается. Вот сейчас каждое нажатие звучит по-разному. Каждое нажатие звучит по-новому, по... с новой фазой. Вот для чего нужна спасительная функция kill-same. Если же мы kill all, Будем использовать кило, это сбивает хвосты всех нот. Также мы можем использовать это и без релиза. Получится такой мини-легато, очень быстрая легато. Мы не сможем нажать 2, или три или более нот одновременно. Я пытаюсь это делать, видите, не получается. То есть вот как это работает. Просто глушится а, одна за другой нота. Release all. Это значит, каждая новая нота подгоняет старую под свою фазу. Вот всего лишь что это такое. И фаз будут, конфликты фаз будут. Но не в таком количестве. Разница небольшая, но она есть. Это нужно услышать. Далее, randomness. Это нужно для имитации более-менее живых инструментов или аналоговых инструментов, аналоговых синтезаторов или какой-то человечности в игре на синтезаторе или в исполнении каких-то композиций. Randomness, что она делает? Она в каждой модуляции а, дает небольшой разбег точкам или установленным параметрам, где-то в ручках, где-то в модуляции. То есть в любой вещи дает а, небольшой рандом небольшой разбег, и в меню мы видим off, то есть отключить эту, эту функцию randomness, то есть рандомизацию. Она небольшая, опять же, она не будет так заметна, но она будет. И понятно на слух в живых инструментах или где-то еще в имитации, в аналоговых синтезаторах, и где-то будет заметно только, и будет только помогать в имитации как живых инструментов, так и аналоговых синтезаторах. У нас стоит по умолчанию pair-voice. Это есть э, рандомизация каждой новой нажатой нами ноты, клавиши. Далее есть per Part Voice. То есть при нажатой клавиши но, но в различных частях А и Б, будут устанавливаться разные параметры рандомно. То есть независимые части А и Б уже, но за один голос, за каждый один нажатый голос будут устанавливаться эти рандомные параметры. И самое большое и самое важное — это Per-Unit Voice. За каждый голос в Unison, как в А, и так же в Б. То есть если у нас 18 голосов, каждые 18 голосов имеет различные параметры а, вот этих ручек. Опять же, разница не будет заметна сейчас на слух. Далее. Далее самое Самое сердце. Performance versus quality. Это вечная проблема исполнения и качества. Так по очереди каждую составляющую. Итак, threaded. Это позволяет мультипроцессорам, то есть если у вас несколько ядер, позволяет вашим ядрам компьютера улучшить, э, исполнение, улучшить исполнение качества обработки звука. То есть если мы отключим это, качество понизится, повысится э, исполнение. Это незаметно, конечно же, на слух, может быть, кому-то. Но профессионалы всегда знают, что это значит. Далее. Далее HQ Rendering. Когда мы экспортируем э, какое-то произведение, какую-то композицию, что-то, в общем, экспортируем в FL Studio или в другом секвенсере, передается самое наилучшее качество от данного синтезатора. То есть все, что он может, как только точно перевести значение, где-то смодулировать, где-то еще что-то, все процессы задействованы по максимуму, в смысле качества опять же, high quality. Это значит высокое качество. Спускаемся ниже. Partial count это значит счетчик частиц. Наши частицы это синусоиды. Поэтому при понижении счетчика частиц мы видим, что используется 20 partials и.. Мы видим, что используется все меньше частиц 20, 28, 36 и некоторые центы. Это есть а, соотношение как раз качества. Не стоит понижать эту ручку, так как всех у нас, так как у всех у нас компьютеры уже хотя бы одноядерные, так как у всех у нас компьютеры хотя бы одноядерные, а это значит, мы полностью можем а, выкрутить эту ручку на максимум. Далее, safety. Ручка говорит нам в центовом соотношении, сколько частиц играют над нашей основной гармоникой. Но в действии я никогда не находил разницу именно в этой ручке. В действии я никогда не, я никогда не в действии я никогда не находил разницу, вот крутя эту ручку. Поэтому просто нужно знать, что это такое, хотя бы теоретически, для чего она здесь. Далее грейн. Здесь регулируется расстояние гладкость перехода от точки до точки в нашей в нашей Envelope, или в LFO, или еще где-то. То, то есть за счет нашего CPU мы выставляем более детальную щитку, более точную щитку, более гладкие переходы а, с нашего окна артикуляции за счет а, нашего же CPU. И последнее, и самое важное, это точность, Precision. Это есть ответственность всех работников Harmora. То есть я сейчас расскажу, как, как так же прямо, как описано в 0, очень интересно. То есть если вы ставите Average, это работа... Представьте, что все ручки и все вообще составляющие нашего сензатора множество математиков, но математиков очень среднего уровня. И вот вы доверили высчитывать свою дипломную или контрольную, или еще что-то а, вот этим ребятам. И вот результат... Вот результат зависит от них. То есть их не нужно, они, они мало едят, они не очень привередливые, они работают в очень плохих условиях, но выдают соответствующий результат. Установленный параметр «high» обновляет, нанимает новых математиков. Математиков, студентов очень хороших вузов, очень ответственные, очень ответственные, достаточно много едят колы, там пиццы и ЦПУ, но выдают уже лучший результат, то есть очень-очень заметный результат по сравнению с average students, то есть со средними студентами, так скажем, даже, можно сказать, безответственными студентами. И perfect. На работу уже выходят Ньютон, Альберт Эйнштейн и все эти ребята. И все они работают очень-очень идеально, очень хорошо. Результаты просто превосходят все ваши ожидания. Даже больше, что вы могли себе представить. Но они с друг другом никогда не будут согласны. То есть все эти ученые очень разные. Пор могут привести вас просто к краху. Поэтому вам нужно достаточно ЦПУ, чтобы осилить вот эту строчку «perfect» потому что ЦПУ будет еститься просто в огромных количествах и жраться при любых операциях очень много. Всех этих параметров зависит модуляция и вообще, проходы, и вообще проход сигнала через все эти артикуляции, через все эти секции и метод обработки. Это самый точный, самый лучший, самый, самый вкусный метод обработки. То есть здесь высшее качество, просто блеск. Если вы хотите куда-то отправить сигнал или эффект на вывод, не, работайте не в проекте, а просто хотите сделать из этого WAV-формат, пользуйтесь вот этим. вот, это, это передаст по максимуму просто. Отличная вещь. Вот, в принципе, все, что я хотел вам сказать по поводу uh, Advanced Part.